Лайку бабочки я вязала из тоненькой слонинской пряжи, 1500 метров 100 грамм. Но за счет того, что основа в 3 нити, бабочки в 2, плюс протяжки, 5 нитей с протяжками. Кажется, что футболка монументальная, жесткая, прям зимняя. Выглядит она, конечно основательно. И возникает вопрос, а надо ли вязать Жакард на летних изделиях. Несмотря на то, что на самом деле она мягкая, воздушная, очень приятная к телу, проветриваемая. И весит всего 140 грамм, как и обычные хлопковые футболки. Мы в следующем изделии решили пойти другим путем. Будем вязать из той же самой слонимской пряжи, но только три сложения. Применим очень неожиданный прием. И в результате наше изделие получится очень легким, текучим и воздушным. С очень неожиданным решением. Не пропустите! В следующих видео расскажу обо всех этапах создания нашего нового изделия.